Мы были дома в РПене, и уже под вечер 24 числа мне перезвонила наша сестра с церкви. Она говорит, что пастор, вот мы сидим здесь у меня в подвале в доме. Вот. И когда я спросил, сколько вас человек, она, нас, она говорит, нас 14 человек. И тогда у меня появилась мысль, что надо поехать и завести каких-то продуктов им туда. И мы приняли решение. Сначала хотел я ехать один, но жена говорит, что нет, я поеду с тобой. И взяла еще нашего сына, и мы поехали все вместе туда. Мы привезли эти продукты, мы их разгрузили, мы опустились в подвал, мы зашли вместе с ними. И это был первый день нашего пребывания в подвале. Назад мы уже не смогли выйти, потому что была бомбежка. Мы думали, что это, наверное, день-два, и все закончится. Но на второй день с утра в молитве утренней я получил Слово от Бога. Когда апостол Павел он потерпел вот, но он тогда сказал всей команде, которая была были вместе с ним, и тем людям, которые были на корабле, Бог говорит, что я сохраню каждую душу, которая возле Тебя. И Бог мне дал это Слово. И вот это давало мне надежду. Даже тогда, когда были сильные бомбежки, обстрелы, я вспоминал это слово, и я, я про себя говорил, говорю, «Господь, Ты обещал мне, что все останутся живы». Мы взяли у сестрички елей и прошли, помазали весь дом. Весь дом помазали, все косяки, окна, мы помазали все елеем, потому что мы верим в то, что это, но ну, есть как символ Духа Святого, елей. Вот, и мы знали, что если мы помажем и призовем силу крови Иисуса Христа, Он нас будет хранить. И вокруг нас в радиусе примерно 100 метров, Загорело три или четыре дома, в которые попали ракеты. И дом, в котором были мы, на нем не было ни одной царапины, когда мы выходили из этого дома. Ни одной. На восьмой день мы приняли решение все-таки оттуда выезжать. Вроде было тихо, спокойно, не было бомбежки какое-то такое время. Это было до обеда с утра. Мы приняли решение выезжать оттуда. Мы помолились вместе, загрузились в машины. И мы выехали с этого подвала. Проехав от этого дома буквально метров, наверное, 50, мы попали на, скажем, на такую... Не знаю, как еще назвать. Это еще не было блокпостом. Но российские солдаты зашли э, в эту местность. И они делали себе там блокпост. Они а только слезли с своего БТР. Это была морская пехота российская. И когда они увидели нас, а мы выезжали, у нас была колонна четыре машины. В каждой машине были, была семья с детьми. И когда они нас увидели, я понимаю, что они, наверное, тоже не ожидали такого. И они нас начали просто расстреливать. Я, так как я ехал в первой машине, я успел повернуть в улицу. И там улочка такая была. И я успел повернуть и спрятаться туда и ехать дальше. Три машины, которые ехали со мной, и их расстреляли. Машины стали непригодны. Так мы их и оставили там на улице потом. Но Бог сохранил жизнь каждого человека, который был вот вместе с нами в этих всех машинах. Одна семья, они в санаторий один быстренько в подвал забежали, а мы остальные из трех машин залезли все в одну мою битком, и мы поехали дальше. Мы поехали, мы проехали километра полтора. Во второй подвал мы когда попали, у нас было 42 человека, чтобы вы понимали. И в один из дней была зачистка «Ирпеня» российской армией. Что такое зачистка? Они шли, расстреливали всех, кого видели. Они расстреливали, если видели кого-то в окне, они стреляли просто по окнам. Они заглядывали во все подвалы. Они расстреливали, если им что-то не понравится, они просто могли кинуть гранату в подвал и разбирайтесь, что там у вас. Вы знаете, бывает момент, когда ты молишься и просишь, «Господи, приди, я жду тебя». То Я хочу сказать, что там, в подвале сидя, мне кажется, даже тогда, когда мы не молились, мы постоянно его чувствовали. Я не могу объяснить это состояние. Это можно только пережить, это можно только почувствовать. Но мы всегда чувствовали Господа рядом. Был 14-й день нашего пребывания в подвале. И с утра была хорошая погода, солнце такое. И пришло какое-то понимание, не то что понимание, но какое-то чувство возникло, что нужно выходить оттуда. Я своей жене говорю, что ты собери на всякий случай вещи. Пусть наша сумка, ну там, сумка, там был рюкзак у нас. Я говорю, чтобы этот рюкзачок у нас с вещами был готов. Я говорю, если надо будет, что мы быстренько его взяли и побежали. И прошло после этого разговора часа полтора, два, может быть. Мы стоим в коридоре, опять же, темно в коридоре, потому что света нету В подвале там открывается дверь, и я слышу такую фразу. Церковь спасения. Церковь спасения мы пришли за усатюком. Где он? Я услышал, увидел братьев. Я не знаю, как это объяснить, но это было такое чувство. В первую очередь у меня сразу крутился вопрос «Кто это?» и «Как могли знать, что мы там?» И в моем сердце прозвучал такой ответ, что э, ну, я верю, что это Бог так проговорил через понимание какое-то, через, э, вот, что Бог проговорил «Я всегда знаю, где ты». И я понял тогда, что Бог настолько рядом, и Он настолько каждую секунду со мной, что мне не о чем переживать. Все это время мне каждый день писал какой-то человек, я не могу вспомнить, кто это, но он мне писал за Сашу у Сатюка, «Заберите Сашу у э -э, скидывал, где он там последний раз выходил на связь, где он может быть. И он очень часто мне напоминал об этом. И в один из дней э, я утром э, молился, и Господь мне сказал, ты должен пойти вот туда, к этому Саше. А я даже, честно говоря, даже не знал, кто это и как он выглядит. И братья, это Вадим Гейко и э, Сережа Левченко, они приехали за нами, они нас нашли в оккупированном э, Ворзеле. Они прошли через весь Ирпень, который был просто насыщен русскими солдатами и русской техникой. Они нас забрали, мы выехали оттуда. И подъезжая к Ирпеню, мы проехали в Ворзель, и подъезжаем мы к Ирпеню, и при в Ирпень стоит российский блокпост. Выходят российские солдаты с автоматами, и Вадим вышел из машины, поднял руки и пошел навстречу к ним. Я думал, что если они ну, будут стрелять, то задняя машина, она успеет развернуться и уехать. Они говорили, что если вы поедете, вас застрелят, уже там едут танки в эту сторону, вас сейчас расстреляют. Не едьте. Они хотели взять нас в плен, типа, говорят, мы вас будем охранять. Я говорю, пошли, я вас подведу, вы увидите, что там мирные жители, посмотрите наши багажники. У нас ничего запрещенного нет, отпустите нас, пожалуйста. И они нам дали добро. Они говорят, вы можете, конечно, ехать, но... Она говорит, мы не даем вам никаких гарантий, что вы сможете проехать Терпень. Мы молились, и знаете, молились уже, и, и, и чтобы Бог сделал их и слепыми, и нас сделал невидимыми. И Господи, я не знаю как, но выведи оттуда нас. Через пару дней мы увидели это видео с дрона, где стояли, стояла их техника. И там оказывается во дворах колонны, колонны их техники и кишила их солдатами. Бог провел нас. Таким образом прошли наши две недели как мы изначально думали, это будет всего лишь полчаса. Мы съездим туда, завезем продукты и вернемся домой. И получилось, этих полчаса растянулись на 14 дней. Я хочу сказать, доверяй Богу. Он знает, почему сегодня ты в этой ситуации. Возможно, ты не знаешь. Возможно, ты не понимаешь всего, что происходит в твоей жизни. Почему Бог тебя привел именно туда, где ты сегодня есть. Но Бог знает. А Слово Божие говорит, что для любящих все содействует ко благу.